Всем привет, начинаем заниматься пластиком, продолжать, точнее, им заниматься. Сегодня их надо погрунтовать. Покажу, чем грунтовать буду, расскажу маневры, моменты, нюансы. Я их не сделал первыми, как хотел, потому что я хотел почистить эти канавки. Я ждал смывку краски Бодевской. Приехала смывка краски Бодевской, я потратил на вот эту канавку час, я ее в итоге снял наждаком вручную, потому что там, где идет ремонтная краска, ни хрена она не работает. Это вот смывка краски. Пластик она сильно не трогает, то есть, в принципе, он остается живым. Но и краску ремонтную она тоже вообще не трогает. Сдирал шпателем и наждаком. Здесь у меня идет эксперимент вот этой вот смывки краски. Это уже третий проход. Третий. Снимаю все щеткой постепенно. И один фиг так это заводской проем тут не крашен сейчас покажу там где крашеная вообще не трогает но в проеме скажу честно она имеет смысл работы потому что тут щеточкой почухал еще раз помазал щеточкой почухал как бы ну все-таки лучше чем пальцы убивать на наждаке но вот тут вот крашеная тут тоже третья промазка и точно также чищу щеткой смотрим что происходит а ровным счетом ничего не происходит там, где ремонт. Смотрим, вот тут завод, а вот тут уже крашено было, вон грунт видно. Вот тоже завод уже, в принципе, снялся. Там, где ремонт, до задницы. То есть такая смывка краски, получается, она упрощает работу только там, где э, это заводское, где можно подлезть все равно потом механическим путем. Хотелось бы такое, чтобы, знаете, намочил ее и потоком воды или воздуха хорошего сдул и снял. Но, к сожалению, такого еще нету. Может, когда-нибудь появится. И все равно даже там без вот не идеально. Ну еще раз помажем, еще раз помажем. В проемах это стоит того. Но на бамперах она не сработала, так как я этого хотел. Так, ну да ладно, это на потом, не будем о грустном. Давайте позанимаемся пластиком. Передний бампер, значит, не буду делать так. Я тут все, что можно. Замотовываю, промотовываю, где есть сколы. Растираю их вручную 180-кой, -240 240-кой. Доготовлю бампера и... Пор... А, порог я сделал. Доготовлю бампера на 240 эксцентриком 5-мм. Все остальное у меня готово. Крышку багажника расчухал. А вот эти вот участки грунтовать не буду. Их не надо грунтовать. Ну, нету смысла никакого. А, заматую, замотаю, а, Открылись поры стекловолокне, Еще раз это все тоже на 240 пробегусь. И это все идет в грунт. А, подготовлюсь под грунт и включусь. Подготовил я пластик. Сейчас буду грунтоваться александр перезагрузил меня по телефону причем так серьезно перезагрузил я пока впитал информацию решил показывать не все что он мне рассказал потому что реально много информации растянем так на несколько видео тем более там то что я накупил ну, в данном случае допустим не все нужно так у нас есть голый пластик э, варианта пути решения грунтования 2 первое грунт по пластику потом грунт наполнитель либо же в грунт-наполнитель есть специальная добавка, которая активирует его, и его можно носить напрямую на грунт по пластику. Но цена этой добавки неоправданная. Поэтому грунт по пластику, но не однокомпонентный грунт по пластику, а двухкомпонентный самостоятельный грунт по пластику, который можно окрашивать. Он имеет прозрачность, то есть он прозрачный. Он имеет толщину порядка 35 микрон. Его после промежуточной сушки можно подшкурить соринки. И на него можно окрашивать напрямую. Но это мы попробуем как-нибудь потом, когда попадется интересная работка. Сейчас он у нас будет наноситься в один слой. В один тонкий мокрый слой. И на него через 15 минут будем наносить грунт-порозаполнитель. Но не с, как вчера я делал, МН-15 отвердителем, который позволяет работать на металл, а с более дорогой добавкой mh 300 пластифицирующей добавкой. Сейчас покажу, скажу для чего. Для чего нам нужна пластифицирующая добавка? Как таковая, это пластик. То есть на пластике, ну, в идеале, конечно, использовать пластифицирующие добавки, но не всегда они, скажем так, нужны и важны. Как бы так показать, где-то очень-очень явно это было... Видно сейчас. Ага, во, вот тут вспомнил. Видите, паутины идут. Вот это вот паутина. Это уже дефект пластика. Он тут, видать, был придавленный какой-то из углов, что его тут деформировало. Как это устранить? Ну, вариантов несколько. Либо пропаивать каждую паутинку эту и потом вычищать. Но сами понимаете, что эта работа очень трудозатратная. Либо, как самый объективный вариант, это поменять нафиг бампер. Это будет самый правильный вариант. Но не каждый на это согласен. Поэтому именно для этого пластифицирующая добавка, которая не даст грунту так быстро трескаться при изменении Диометрии бампера. А бампер все равно при изменении температуры уже в этих расслабленных местах будет играть. И когда он тут будет играть, здесь пойдут микротрещины по грунту, потом по базе и по лаку они пройдут. Это будет смотреться все не очень красиво. Поэтому пластифицирующая добавка. Все у меня развешено. Все, проходим одним слоем грунта по пластику. Я еще, кстати, им не работал. Самому интересно, как он себя поведет и как минимум два слоя грунта наполнителя Но тут допустим два слоя все целое тут два слоя, там два слоя тут нифига не два слоя потому что тут ох ох извините сколько еще все надо пройти липкой салфеткой потому что ну тут особенно стекловолокон этот бампер не бампер, багажник он из обезжиривающей салфетки понавыдирал ворсинок они нам не нужны ну что, будем разводиться. По-любому сейчас порвется крышка, поэтому проще сразу ее подтыкать. Знаете, он пахнет. Он пахнет не лакокрасочными материалами. Что-то что у него свое. Так, два к одному. Здесь по объему. Потому что литр и 0,5. Не знаю, сколько мне надо, поэтому лучше потом схожу еще разбавлю, чтобы не сделать много. Грунт называется универсал пласт пластик праймер. Это универсал пласт фартнер. Ох, знаете, прям... Прям до глубины души. А, красота. Бавить его, я так вижу, не надо будет. Потому что оно все жиденькое. И так. В этом случае, а я уже сказал, да, наносим в один слой. Как мне сказал Саша, если это новый бампер который надо сразу окрасить как бы срочно быстро да то полтора слоя без без межслоек то есть просто полслоя слой 15 минут что-то подтираем суперфайном ультрафайном и сразу окрашиваем надо будет проверить это дело потому что э, есть такая проблема если брать обычный грунт по пластику вот этот серебряночки который чуть-чуть или э, прозрачный то окрасив э, новый бампер Который не замотован полноценно Так что под наполнитель Окрасив его э, Шансы что с него слезет процентов 80-90 Реально скол появляется И на мойках это все начинает раздувать Разрывать Я Лично с этим сталкивался С разными фирмами Поэтому ну, знаю Возьмем наверное какой-нибудь кусок бампера Нового, целого, чистого И просто проверим Так, идем Идем. Маску я не взял. Ну что, и сразу в бой дюза 1.7. Я с нее дальше грунтовать буду. Я просто подачу материала выкручу на полтора оборота. Давление полторы. Поехали. Знаете, по ощущениям, ну, по сути, как обычный грунт по пластику. Он прозрачный, он жидкий. Но не настолько жидкий, как обычный грунт, который по пластику. так прошло у нас 20 минут с момента грунтования все высохло знаете он как резиновый ну такое ощущение да Все отлично все сухое тут сухое. Так, развел я грунт, гринти с этой отвердителем mh маш 300, добавил 12% разбавителя. Сейчас пройду первый круг, гляну, если надо будет, потом сделаю или гуще, или жиже. Но жиже тут сильно не нужно. Нормуль, процентовочка самое оно. Все, завалено, так сказать. Вот он, бампер, подготовленный на машинке после 180-240, ки 240, пробежался без фанатизма. Есть кое-где, вот, допустим, на ребре можно слегка просмотреть ну, как бы шероховатый что ли, ворсиность, но не так, как. Кто-то там писал, то Та волосы торчат после 320. Ребят, после 320 бампер идеально, в принципе, гладкий. Вот пороги я подготовил на 240 лучше. Тут вообще все идеально. Ну, мне просто стало скучно. Я взял и, и давай пороги на машинке маслать прям в идеал. Так, Тут еще в канавке у меня мокренький бамперок. Накладывал два полных, хороших, толстых слоя. Так, с багажником. Багажник, он все равно будет еще раз перегрунтовываться. Или мокрый под мокрый, или еще раз просто перегрунтую именно. Потому что очень-очень много вот этих дырок в стекловолокне. С ними надо еще работать. Поэтому это такое черновое грунтование. Скорее, Ну, не скорее всего, а так. 80% что он еще раз будет перегрунтовываться под перетирку. Ну тут мелочи, мелочи. Зеркала, все как бы готово. В принципе, вот тут вот все готово под окраску, кроме багажника. Можно перетирать и красить. С передним бампером будет отдельный прикол, я потом его покажу и объясню, что зачем. То есть он будет не на этот грунт краситься, а на... через мокрый по мокрому. Что хотел сказать. С этой добавкой грунт становится более вязким на перетирку его чуть чуть сложнее перетирать но это дает преимущество вот в этих диапазонах расширения что он не даст трещину то есть один и тот же грунт применяя туда разные отвердители разные добавки мы из одного грунта можем сделать для металла порик для пластика порик если добавить туда еще одну дорогую добавку, можно сделать для пластика порик вообще напрямую на пластик. Разбавляя его жиже, гуще, можно сделать толще слой с одного прохода, само собой с большей шагренью, или разлить его вообще в стекло, но с меньшей толщиной. Удобное такое манипулирование, но надо иметь вот такое количество добавок, всяких фентифлюшек к ним, тогда можно будет с ним играться. На этом у меня сегодня все. С пластиком мы пока что закончили. Багажник показывать не буду. Там ничего интересного. Работа именно с ним неинтересная. Может быть покажу шовный герметоз. Я хочу там поиздеваться чуть-чуть. Но посмотрим как будет получаться. На этом сегодня все. Всем спасибо за внимание. Вопросы в комментарии. Всем удачи. Пока.